Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентр Сангейтс продолжает свою программу. И у нас сегодня в студии гость доктор Айбек затов основатель Всемирной массажной ассоциации World Massage Therapy, автор нескольких книг. И мы продолжаем беседы о тибетской методики излечения и сегодня у нас такая третья передача и айбек тебе слово здравствуй миша здравствуйте дорогие радиослушатели спасибо за ваши отзывы были какие-нибудь отзывы или нет Uh, ну, просмотров было достаточно много, ну, ну uh, как бы uh, не в этом дело, а дело, наверное, в том, что пока, наверное, непонятно, поскольку непонятно, очень да. много непонятной терминологии, mm -hmm. какой-то, во-первых, не, не не по-русски оно звучит, <laughs> во-первых, во-вторых, и медицинское в то, в то же mm -hmm. время, поэтому... У меня от тебя просьба, когда будешь это, э, обращать, так, да, да, обращать, да, обращать на это внимание и трактовать так, как, да. э, в общем-то, чтобы было понятно э, простому человеку, который да. слушает наши программы. Хорошо. Значит, ну тогда будем потихонечку продолжать. Да. Окей. Угу. Okay. Uh... Значит, мы остановились на главе второй. А главе третьей обычно. Об основных угу. Uh, ты помнишь, я там рассказывал об uh, кратком содержании, там, как он начал объяснять все, что надо учить именно, чтобы стать uh, врачевателем. Да. И в общем, uh, затем Риша Манасиджи обратился к Рише Видджадняне. Значит, uh, Виджаджаджан это uh, воплощение души uh, Пхаджаджи Гуру которая представляет медицину. Ты помнишь, как он был в, вошел в самадхи и все это. Значит, он обратился так. О, учитель Риши Вижнядняна. Как выучить нам из джучи тантру основ? Пусть исцелитель, царь, лекарей, нам расскажет. Тогда воплощение души Риши Вижнядняна произнес такую речь о Великий Риши Манасиджи. Сначала учит место, краткое изложение тантры основ. От трех корней отходит 9 стволов. На них растут 47 ветвей. Листьев распускается 224. Ярких цветов и плодов созревает 5. Вот краткое изложение тантры основ. А если рассказать о ней подробно, то главное это тройка болезни, силы тела, и нечистоты. Значит, главное, это тройка. Болезни, силы тела и нечистоты. Понятно? Да. Более менее. И... Mm -hmm. Да, так если разобраться, то, действительно. Это три вещи, которые нужно необходимо знать. Силы тела это иммунитет. Значит, нечистоты. Но это токсины. Byproducts, да. Продукты обмена. Продукты обмена веществ, да, А болезнь надо это вывесить. следствие вот этого да, дисбаланса между этим двоем. Значит от, от того, находятся ли они в обычном состоянии или изменились, зависит, э, быть телу или ему разрушиться. Значит. Тоже ясно. Если они в обычном состоянии. То есть балансировано, токсины и силы тела, то естественно разрешения какого не будет. Болезни три. Ветер, желчь и слизь. Ну, хотя болезни мириады есть, болезни но просто здесь как бы обобщается. И значит болезни ветра имеют свою особенность, желчь и слизь. Другую особенность. Значит, э, обычно в Юрведе ветер это вата, желчь это пита и слизь это капха. И когда больше ветра или меньше ветра, то соответствующие болезни, если больше желчи, то естественно начинает разрушение значит, печени, кишечника. А слизь, она скапливается и затрудняет движение всех значит, сил тела держатель дыхания это бегущий вверх проникающий ровный огонь очищающий вниз пять видов ветра переваривающая цвет изменяющие притворяющая дающие зрение ясный цвет пять видов желчи опора разлагающая вкусовая насыщающая соединяющая Пять видов слизи, прозрачный сок, кровь, мясо, жир, кости, костный мозг, семя. Эта семерка называется телесные силы. То есть практически то же самое, что и в аюрведе. Это называется, значит, хату. Это э, основа тела, ткань, что постепенно происходит там. Из плазмы образуется кровь, из крови мяса, из мяса жир, из... Из Жирокости, потом костный мозг, семя и уже отжес. Практически то же самое. Все виды праны, все виды значит, желчи, то есть теджес это по аэровезе. И значит слизь, квинтэссенция слизи это отжес Значит, э, практически то же самое, что я Айурведа Видимо, это такое, как бы, единственное правильное, э, как сказать, умозаключение по отношению, значит, объявления функции человеческого организма Значит, э, три нечистоты, это калма, чай, пот Понятно, Значит, почему это не чисто? Но ну, в смысле, кал может он всасываться и в организм разрушать его. Моча может быть, всасываться в организм, разрушать его, под может не выделяться в нормальном количестве тоже может разрушать организм. Значит, итого перечислено 25. Есть еще тройка, вкус и свойства, образ жизни. Если они будут существовать, то будут расти. Если они будут сосу существовать, то будут расти. А в противном случае будет вред для всех. Значит, причин, порождающих болезней 3. Это условий, благоприятствующих им 4. входных дверей 6. Вводя через них, болезнь располагается в верхней, средней или нижней части тела. Дорог продвижения болезни 15. Возраст, климат и время имеют 9 особенностей. Я думаю, что простым, э, таким людям, которые, знаешь, для интереса смотрят, это будет практически неинтересно. Потому что здесь только это как бы наука получается. Ну. No. Я первоначально думал, что да, может быть интересно, но сейчас я вот понимаю, что э, простое пересказывание текста будет очень сложно слушать и вообще, может быть... Может быть, и... есть смысл. Э, да, простое пересказывание текста это скорее больше на тех людей, которых это, в общем-то, и, и интересует. Во-вторых, mm -hmm. это э, специфическая все-таки вещи. Да, Если да, брать, э, скажем, вот эти вот э, изложения, это и его транскрибировать да. или что-ли переводить его на понятный всем язык. Тогда, может, было, да, было да, бы да. проще. Вот, скажем, у нас есть три вот загрязняющих составляющих, которые перечислены это кал, моча и пот. А какие есть способы вывода это из организма? Ну, есть… Да. Ты когда-то, очень давно, я помню, мне самому делал массаж, свой тянеммо и ты э, как раз таки вот э, все токсины эти пускал в кровь а потом они должны были выводиться да. а вот какие способы допустим есть выведение этих нечастот из организма то есть есть какие-то очистительные процедуры есть аэровидический массаж вот это, допустим называется это то которое вот я неоднократно тоже на себе проверял но расскажи хотя бы вот как бы об этом какие есть методики вывода Значит, э, так, Ты так спрашиваешь, э, мне же смешно. Почему? Потому что это комплексное, значит, э, это комплексный процесс такой. И, ну хорошо. Э, тут поехали. Это из-за многих факторов? Ну хорошо. Нет допустим, проблем. если кишечник. Если допустим, у человека понос. Сочетающий запорами. О чем это говорит? Что выделение, да, действительно происходит, но токсины все равно остаются. Почему? Потому что здесь явно налицо э, нарушение всасываемой способности кишеч... толстого кишечника э, по ряду причин. К примеру, дисбактериоз дисбактериоз. Дисбактериоз – это вторично все, Первично. значит я всегда людям говорю, что ну, они жалуются на проблемы там, с повышенным холестеролом, пониженный уровень витаминов. Дело в том, что стареет кишечник. Так же, как и стареет наш тело. тело кожа начинает Висеть и все такое морщиница. То же самое происходит и с Но э, он смотрит быстрее Чем все остальное Поэтому э, Что возникает в этом случае Теряется тонус Возможность организма значит, Функционировать В возрасте 20 лет И в возрасте 60 лет Понижается на процентов 70 Почему? Потому что Объем циркулирующей жидкости в организме В 20 лет Составляет около 7-8 литров А в 70 лет Это будет около 3 литров Может 4 То есть Значит Происходит значит, Такое сдувание наш тело за счет чего за счет того, что оно не способно удерживать, значит, объем жидкости в таком количестве, в котором она удерживала в молодости. И это зависит от многих факторов. Понимаешь дело в чем? Значит, основным фактором является то, что Несмотря на то, что все ткани, кроме с, э, костной, э, являются мягкими, у них есть свой скелет. Этот скелет формируется за счет э, э, функции э, клеток, который э, вырабатывает коллаген. Когда эти, когда эти клетки перестают вырабатывать коллаген, э, скелет кожи, скелет сосудов, скелет кишечника становится э, недостаточным. И, значит, э, происходит, э, так сказать, э, меняется его, его тургор меняется его э... Знаешь, на русском тяжело что-то стало говорить потому что, видимо, <relieved> не общаюсь много по-русски в общем э, лечение здесь довольно-таки простое кому ну, интересно, можете значит Контакт, проконтактировать, и как это будет? Кому интересно, ну, может, значит, контакт, да, обратиться да. к нам, да. Контакт, вот, контакт mm -hmm. я могу озвучить. Это mm -hmm. тройное W, sungatesradio.com, mm -hmm. это 847-226-9956. В общем-то, если кто этим интересуется и кто хочет конкретно задать вопрос, то ли беку из-за того что тут -то скучно так потому что никто не никто не звонит но ну, у нас программа не, не объявлена, да -да. поскольку программа у нас такие спонтанные mm. и это даже не радио у нас гости в студии редко сегодня появляется у нас все в основном происходит на интернете вся жизнь проходит на интернете mm, дальше все уткнулись в интернете yeah. да, сейчас, вот, сейчас никто никуда не ходит все в интернете кино смотрят концерты смотрят mm. все что mm. хочешь uh, заказывает. заказывают да. секс даже yeah на интернете. Серьезно, ну, говорят. Да, да вот, А что там? Все нормально. Да, да. Сейчас мы к этому же это ж идем. Это же в этих фантастических рассказах было, я помню, читал лет там, не знаю, много тому назад. Угу. вот Это все происходило. Теперь вот реальностью стало все. Поэтому скучно, как скучно? Ну, так мы же пока готовим публику, разогреваем. А угу. потом мы планируем делать живые такие вот сессии yeah. живые и на ютюбе вот на ютюбе смотрят очень много кстати да у тебя канал есть более 100 тысяч подписчиков mm -hmm. uh, ну это вот. другое стайл uh, так сказать у тебя другой стайл uh, значит тип я им бы сказал видеороликов значит uh, действительно люди слишком э, вдались вот в эти вот электрон электронные, так сказать питание. Ламиша, ты хочешь что-то спросить? Ну, мы, в общем-то, спросить... Я много чего могу, но у нас как бы программа идет по книжке, да -да -да. по-тибетской, да, вот, поэтому... Ну, когда, понимаешь, когда нет отдачи, неинтересно ничего. Ну, видимо, действительно, кому это интересно. Хотя здесь много вещей, которые, я считаю, да, каждый должен знать. А вот... Я сейчас смотрел видеоролик какой-то иншурсной компании. Статистику просто мне нужно было узнать. 50% взрослого населения Америки имеет одно хроническое заболевание. 25% взрослых значит, перешедших границу 40 лет приобретают хроническое заболевание 70% процентов людей, которые перешли в возраст 65 лет, то есть пенсионный возраст в Америке 70% процентов обречены э, в Nursing Home. Ты представляешь какое-то какое-то число больных людей, хронических больных. А знаешь, что такое хроническое заболевание? Это же это вот постоянная боль. Постоянное ощущение того, что ты неполноценный, это половина взрослого населения. Мы вчера беседовали mm -hmm. с доктором Увайдовым по поводу раковых заболеваний, mm -hmm. причины раковых заболеваний. Ну, ты, наверное, в курсе, да, о том, что у нас в Соединенных Штатах вышел фильм несколько частей, девять, по-моему, уже частей Truth about Cancer". Нет, не вижу. Нет? на Ютубе есть все эти части огромное количество интервью с врачами, докторами э, и пациентами. А что-то такое было года два назад, да? Ну, оно началось где-то так, да, в четырнадцатом по-моему году. Да, да, да. да. А, до этого, в общем-то, было еще раньше, был художественный типа, ну, как документальный фильм, но в одной части был. А сейчас вот такие вот он продолжается идти Соды лечит, да? Девять, нет. Что там? Не в этом начали дело. Лечит по-разному, лечит. Но э, вопрос в том, что очень и очень много заболеваний То есть его доктор Уайдов говорит Что практически это Каждая вторая, третья Семья болеет Кто-то там болеет раком Причем там типа такого что есть кто-то заболел, так там чуть ли не все уже Начинают болеть в этой семье Поэтому хронические заболевания mm -hmm. Это тоже они считаются Неизлечимыми И хронические заболевания не лечатся Потому что причина-то совсем другим и врачи ищут, медики ищут причины не там, где они есть, а лечат, как мы знаем, следствие. Вот, поэтому, к сожалению, это действительно это реальность. Но он во многом описывает это, что генетически модифицированные продукты, неправильное питание, пастеризованные какие-то продукты Естественно, а что еще? Что еще у нас есть? На что еще можем пожаловаться, кроме на питание? Ну. Мы можем пожаловаться на питание, мы можем пожаловаться на экологию, мы можем пожаловаться на соседей, которые не дают нам нормально спать. В общем, в принципе, пожаловаться-то... Толку никакого да? Да. Пожаловаться мы можем жаловаться. да? Вот у нас пища такая нехорошая. Ну, а с другой да. стороны, знаешь, люди, которые живут в Африке, им такую пищу только мечтать, знаешь. Поэтому я не думаю, что это проблема... Ну, есть, конечно, в пище все, но организм, он же все-таки приспосабливается. Он... Это все в, в силе пищеварения. Если человек здоровый, он может кушать, знаешь, траву всю жизнь. И у него будет хорошее пищеварение, он будет нормально жить. Поэтому все дело в том, что коэффициент полезного действия пищеварения. Он напрямую зависит от, значит, качества сна. Напрямую зависит от э, качества воды, кстати. Хотя это не доказано, но я считаю, что вода тоже имеет. отношение Ну, к вода без сомнения да. имеет значение, да. И с другой стороны, естественно, значит. В некоторых странах действительно больше кенсера, ра, рака. В некоторых странах больше, допустим, множественного склероза. В других странах больше болезней, значит, крона, там, неспецифический язвный колит. И нужно смотреть какую-то закономерность в этом плане. Okay. Но я тебе однажды скажу, что я вот столько лет uh, изучаю все это, ну, я сдавал все эти тесты и прошел практически все э, современного э, американского врача, работы в американском офисе. Я смотрю, что Понимаете дело в чем? Э, что все-таки э, есть лечение таких серьезных заболеваний, как рак, без значит, вот этих вот. Э, серьезных таких вмешательств э, химиотерапии можно но если осторожно поэтому я планирую может быть знаешь когда уже появится возможность я планирую сделать такой центр где э, люди могут восстанавливаться без всяких нож это здорово замечательно в принципе mm -hmm. мы уже сейчас уже где-то у нас это как-то это делается mm -hmm. а, и мы приглашаем людей в том числе и ты сюда приходишь поэтому а, ну для начала прежде чем приступать к любому виду оздоровления mm -hmm. или лечения надо чтобы человек понимал о чем идет речь то есть надо образование поэтому надо человека образовывать во всех вариантах и специалисты которые это и делают mm -hmm. У нас есть такие специалисты в центре Сангейс. Ну, и вот ты часто приходишь. И э, очень интересные методики, э, которые помогают, естественно, столько mm -hmm. лет. Причем это комбинация, естественно, восточного подхода и западного подхода. То есть mm -hmm. никто не отметает э, то, что надо идти к врачам, к современным, и обследоваться, и принимать лечение. Mm -hmm. Но в то же время надо понимать, где корни находятся. Абсолютно верно. Нужно смотреть в корень, так сказать. Потому что ну, смотреть в корень это не каждому дано. Это человек должен обладать таким сильнейшим актуальным разумом. Значит, Когда я говорю актуальный разум, это разум, который может э, дискриминировать значит, в себе э, самсары, то есть значит, впечатления, которые Принты, да. которые, нас сидят. которые угу. человек получил в значит в качестве неинтернализированной информации и это естественно блокирует значит, нормальный актуальный разум видеть вещи как они есть понимаешь поэтому для этого нужно медитировать для этого нужно точить разум Человек должен э, четко понимать, э, что есть это, что есть то. И в этом смысле он, значит, потихонечку сформирует в себе э, проницательность. Благодаря этому он может, естественно, избавиться от многих проблем, в том числе и проблем со здоровьем. Ну, это одна из главных проблем, на самом деле, э, потому что но если не здоровье, так очень трудно потом, в общем-то, как-то функционировать. Здоровье... Так... Я иногда думаю, вот, допустим, сейчас э, медицина все таки раз развивается, но она, естественно, э, придет к кризису э, бл благодаря своей значит благодаря своей расточительности в, в частностях. Понимаешь? Поэтому... То есть от лечения на детали и нет главного, да, да? Да, да, да. Она все равно придет к кризису. Но, естественно, есть люди, которые видят это и, значит, не зря формируются определенные ассоциации и делаются конференции для того, чтобы избежать этого. Но, <coughs> несмотря ни на что, Человек всегда должен быть Значит, э, В модусе э, Благости он должен определять Что он должен делать, что, что он не должен делать Что он должен кушать, что он не должен кушать Когда он должен пить Это все э, В ответственность Человека, который управляет этим телом Потому что это тело Он должен э, содержать Значит, в чистоте э, вдали от болезней и он полностью берет на себя ответственность за свое тело, поэтому человек, который ответственный в этом плане, он естественно не допустит э, заболеваний не допустит значит э, не только проблем я бы сказал в материальном плане, но и естественно он придет к самому высшему на этой земле. То есть э, самое высшее на этой земле это э, определение своего предназначения. В общем, я думаю, мы закончим, да, эту тему, или как? Ну, я считаю, что мы можем как-то трансформировать. Да, нашу... потому что это скучно. Я. Я такой человек, если у меня что-то не получается, я этим не занимаюсь. Все правильно. А, то есть надо? мы можем просто, скажем, вести вот такие вот беседы. Mm -hmm. И беседы как раз-таки, поскольку ты все-таки врач, то беседы и не только врач, но ты еще и занимаешься восточной культурой и разбираешься в ней очень хорошо. Поэтому mm -hmm. мы можем просто делать такие беседы а, о здоровье или о своем предназначении. А, и все это называется образование. Mm -hmm. так, то, то есть ты совершенно прав. То есть образование человека это понимание кто он э, и что он mm -hmm. это и именно свое предназначение это понятие как мы это даже у доктора увайда который относится к категорию западных врачей то есть восточной культурой он он разбирается как бы но опять же он всю жизнь прожил здесь и никогда не был на востоке но тем не менее он отмечает и меня это как-то приятно даже в общем то удивило о том что человек это божественное все-таки создание это, это три единства, то, что мы все время говорим в наших программах. Это тело, дух, душа, body, mind, spirit. И это, это очень важно понимать. Поэтому предназначение где в, этом, в этой жизни, предназначение этого физического тела, предназначение для чего мы пришли в эту жизнь, именно в этом теле, это одно. Но понимание того, что потом произойдет, это уже гораздо это выходит за пределы, в общем-то, того, чего нас учили в школе, и от кого мы произошли, да, от наших давних предков. Я считаю, что человек, получив человеческое тело, и при этом прогуляв все уроки на Земле, считаю, это человек.. Значит, ну не то, что недостойно уважения, это человек просто-напросто... Но человек это, который живет а... в Тамасе, А тамос это и есть невежество. В да, английском это игнорэнс, это незнание. Это ничего такого плохого в этом слове нету. Но опять же для того, чтобы, как говорил Сократ, «Ты знаешь, что я ничего не знаю», но тогда появляется возможность что-то узнать. А вот когда человек говорит, я знаю, я не верю, я знаю лучше, почему-то, потому-то, ну тогда, к сожалению, mm -hmm. сложно, сложно ему... Я хотел сказать, что, понимаешь, есть возможность, дан шанс тебе. Есть практически все инструменты, чтобы, значит, развиться в этом плане, да? Но если человек это игнорирует, это просто слепой человек. Поэтому... Это правда, это правда. Но... Я, даже мне вот, я на детей смотрю, они теряют время. Я думаю, как можно вот просто так терять время, ну, понимая, что жизнь скоро кончится, что это все не навсегда. Как можно таким бестолковым быть, таким... Как это по-русски? Ну так, не оно. безответственным, а как это, в общем, ну, careless, как это, а, беззаботным. Беззаботным таким человеком, это же, знаешь, что это все пройдет, знаешь, что Конечно. вчерашний день никогда не будет больше в твоей жизни. И иногда обидно за таких людей, но хотя я иногда себе, за собой тоже не но Нужно всеми усилиями, все, что у тебя есть, нужно каждый день жаждать познания истины. Абсолютно правильно. Ну mm. вот, э, думаю, объект на этом нам надо закончить нашу mm -hmm. программу, а, потому что познание истины ⁇ это и есть наше предназначение, mm. а, у, кого, у каждого, так сказать, свое. А, я, что могу предложить, дорогие друзья, те, кто нас сегодня будут смотреть э, в записи, те, кто нас слушает. Можете обратиться к нам, задать вопросы и предложения Как формат наших программ с доктором Айбеком Изатова может проходить То есть, конечно, было бы хорошо, если бы мы как-то общались Не просто вот Майкл Меликов и Айбек Изатов А чтобы кто-то еще задавал вопросы И тогда будет живее Поэтому мы вот тут подумали, опять же даже на своем стуле чуть не упал. Подумали, да, что мы сделаем это вживую. То есть, мы это сделаем через... Сейчас есть такие возможности, да, через YouTube э, канал. Мы сделаем такой лайф event, То есть, живую такую программу, дадим ссылочку. И тогда все желающие могут подсоединиться и задавать свои вопросы. А, ну вот таким образом. Ну это будет, мы подготовимся и всем дадим такую ссылку, пожалуйста, и э, готовьтесь и вы тогда. Обег, да, спасибо большое. Да, спасибо Миша. Миша. Да, спасибо и, да зрителям, э, и радиослушателям. Да. Дай Бог вам здоровья. Да, дай Бог нам всем здоровья и вам тоже. Хорошо, дорогие друзья, на этом программа, этот сегмент нашего интернет-портала заканчивается, мы всех благодарим и до новых встреч, всего доброго, до свидания. До свидания.